Чтобы закончить подготовительные работы, я напомню, что вот из этого определения значит, вращательное ускорение у нас равно вот этому векторному произведению, оси стремительное ускорение равно вот этому векторному произведению. Эти у нас значит, определения механических величин. А вращательное равняется эпсилон на R. И А оси стремительное равняется омега на V. Ускорение общей точки, повторюсь, будет равняться сумме двух этих величин. Ну что ж, вспоминая определение векторного произведения, мы можем сразу сказать, что модуль вращательного ускорения будет равен произведению модуля углового ускорения на модуль радиус вектора на синус угла между этими двумя векторами. Аналогично модуль оси стремительного ускорения будет равен модуль Омега на модуль В на синус угла между Омега и между векторами Омега и В. Соответственно для модуля общего ускорения мы должны будем искать модуль суммы двух векторов. Чаще всего с помощью теоремы косинусов, поскольку в произвольном виде, если нам даны два вектора, вот это, например, а вращательное, это а оси стремительное, то у нас сумма будет равна что? Вот этому вектору, вот из этого параллограмма. Мы можем найти, что это А вращательное, это А всестремительное, это общий вектор А. Применяем теорему косинусов, находим А. Но очень часто эти формулы употребляются в одном в специальном случае, когда у нас имеется вращение не вокруг неподвижной точки, вокруг полюса, а вокруг неподвижной оси. В этом случае всегда, ну, в общем-то, строго говоря, в этом случае А. Вращательное превращается. В а А-тангенциальное. А. Оси стремительная превращается в А. нормальное. То есть это вращение это частный случай. Это вращение вокруг неподвижной оси. В этом случае, значит, что мы имеем? В этом случае мы имеем следующее. Всегда эти векторы составляют угол 90 градусов, поэтому в этом случае модуль вращательного ускорения, он же модуль тангенциального ускорения, равен просто ε на r. Известная формула. И модуль оси стремительного ускорения равен модулю нормального ускорения. И он же равен чему? Омега на v. Поскольку синус 90 градусов равен единице. Ну или как мы чаще привыкли видеть, омега квадрат умножить на r. Потому что в этом случае напоминаю, v у нас равняется омега умножить на r. По модулю. Или V квадрат делить на R. Вот это формулы в частном случае вращения вокруг неподвижной оси. Точно так же в этом случае опять-таки эти два вектора тоже составляют между собой угол 90 градусов. То есть нормальное ускорение и тангенциальное ускорение всегда составляют угол 90 градусов. И поэтому их сумма будет являться просто что гипотенузой прямоугольного треугольника. Соответственно, модуль будет находиться как что? Как корень квадратный из а вращательная в квадрате плюс а оси стремительная в квадрате. Ну, или в этом случае чаще, повторяю, употребляют термин а тангенциальная в квадрате плюс а нормальная в квадрате. То есть вот эта величина в квадрате плюс вот эта величина в квадрате дают нам модуль ускорения в этом случае. Эти две группы векторов, о которых я говорил в начале, вот они. Вектора, которые мы применяем при описании поступательного движения, вектора, которые мы применяем при описании вращательного движения. Ну, конечно, мы можем применять и то, и другое. Здесь речь я формально разбиваю на поступательное и вращательное в данном контексте. Так вот, эти вектора являются векторами, из-за их физической природы, являются векторами, которые с математической точки зрения различны. В чем, например, одно из главных различий с точки зрения математики? В том, что я могу, ну, например, если я совершаю перемещательное движение тела, сначала вот из этой точки, начальной, Сначала с помощью радиус вектора R1, а потом с помощью радиуса вектора R2. Перемещаю тело поступательно. Вот это тело сначала переместил сюда, а потом переместил сюда. Итоговое перемещение R полюса тела выглядит как сумма двух поступательных перемещений. Так вот. Вот такое равенство является истинным. То есть, если бы я сначала переместил тело поступательно на вектор R2, а потом поступательно на вектор R1, я бы получил тот же самый результат. Тело бы перешло из этого положения в это, только поэтому. То есть, переместительный закон сложения этих векторов соблюдается. Но оказывается, что если бы я то же самое совершал с вращением, то есть, я бы поворачивал это тело сначала вокруг одной оси, например, оси Х, а потом вокруг другой оси на конечные углы, то оказывается, что вот результат конечный существенно зависит от порядка, которым я совершаю эти повороты. Это показывает различную природу векторов R и φ, и соответственно, дальше пошли там скорость V и ускорение а и здесь угловая скорость и угловое ускорение омега и эпсилон это создает ряд трудностей при рассмотрении вращательного движения вот такое нарушение переместительного закона который в общем-то достаточно фундаментальный в математике, создает ряд трудностей многие ученые искали выход из него но ну, выход, который был найден, можно заключить в теореме, вот она, Эйлера Даламбера. Вот, пожалуйста, о чем она говорит. Что любое движение мы можем все-таки. Представлять как сумму движений, но в таком виде. То есть угловая скорость вращения может представляться в виде суммы составляющей. Например, ωx, ωy, омега, X, омега y плюс омега Z. Ну или каких-то других осей омега Кси плюс омега Ита, плюс омега- омега зи Соответственно, вспоминая определение, значит это будет что? Фи-икс штрих плюс фи штрих плюс Фи-зет штрих. Ну или Фи-кси штрих плюс Фи-итта штрих плюс фи z штрих но при этом надо соблюдать выбранный изначально порядок поворота оси вот эти выборы этих осей выбором этих осей порядка поворота вокруг этих осей Определяются, в общем-то, различные системы, с помощью которых рассматривается вращательное движение. Наша задача посвящена системе углов Эйлера. Давайте мы посмотрим вот, уравнение Эйлера. Вот эти оси. Вот эти оси неподвижные и подвижные. Сейчас мы рассмотрим их подробнее.